Робот Скальпер Про. Продолжаю рассказывать про наших основных роботов, которые имеют наибольшую популярность. И Сегодня один из представителей роботов, который сильно выиграл от того, что была введена нулевая комиссия для тех, кто входит в рынок лимитированными заявками, то есть для мейкеров. Не забудьте поставить лайк и подписаться на телеграм-канал Tradings KB Robots, а я продолжаю. Основные принципы работы данного робота. Вход у него осуществляется по биржевому стакану с определенными настройками. И самое главное, что он работает лимитированными заявками, что позволяет избежать комиссии. И на комиссии очень много, особенно вот такая скальперская внутридневная торговля, очень много уходила на комиссии. Сейчас все алгоритмы, которые используют, могут использовать нулевую комиссию на срочном рынке, конечно, имеет огромное преимущество. И возможность усреднения позиций у данного робота есть. Есть возможность торговли только в направлении тренда. Ну и понятно, что мы сейчас работаем на фьючерсах в связи с последними изменениями с биржевой комиссией. Основные параметры, которые данный робот использует. Ну соответственно настройки есть на различные площадки, но сейчас конечно выгоднее торговать с фьючерсами. Ну слава богу, что фьючерсов у нас хватает. И с ними, в принципе, можно выбрать 5-10 фьючерсов, на которых интересно будет работать при помощи данного робота. Есть ограничения по периодам торговли, по разрешенным периодам для сигналов. Есть блок, который позволяет использовать только направленное движение рынка. То есть, включение фильтра по направлению движения тренда. Конечно, это увеличивает вероятность прибыльных сделок. Я не останавливаюсь на параметрах, которые для, э, используют какие настройки, потому что все это можно посмотреть в видеоинструкциях. Есть подробное описание каждого параметра, который здесь есть. Дополнительно Risk Manager позволит вам э, в случае каких-то форс-мажоров э, отключить данного робота автоматически. Ну, и работа по стопам, по профитам. Э, э, самое главное, что робот использует усреднение, а усреднение позволяет вам, постепенно набирая позицию, на противоходе, когда рынок идет против вас. Но каждое последующее увеличение позиции вероятность вашего профита увеличивается. Потому что ну, рынок без отката, как правило, не бывает. Вероятность отката увеличивается, и при этом профит как бы тянется вообще вслед за ценой. Цена падает, профит движется ближе к цене. Это такой один из методов усреднения. Но в данном случае здесь вот линейный метод, но это неплохо работает. То есть самые главные, вот, основные принципы данного робота это редко срабатывают стопы, стоп далекий, профит короткий, профит срабатывает чаще. Вот по такому принципу, как правило, большинство трейдеров, которые данный робот используют и настраивают. И это приносит свои результаты. Где можно найти данного робота на сайте? В разделе роботы, робот Скальпер Про. И здесь, соответственно, есть подробное описание, есть видеопрезентация данного робота. Я поэтому не буду сейчас дополнительно что-то показывать. Презентации там есть кратко. Показано, как он работает, как запускается. А уже непосредственно настройки, уже в видеоинструкциях. Есть много инструментов, на которых данный робот неплохо себя зарекомендовал. И самые лучшие, естественно, это волатильные инструменты. С достаточно таким не очень узким спредом. Вот они работают вообще прекрасно. Есть возможность заказать демо-версию и попробовать данного торгового робота. Для этого переходите на вкладочку «Демо» и здесь форма номер один. Форма номер один. Здесь вы можете заказать, заказать не только один. Тут набор из достаточно большого количества роботов. Каждый можно попробовать с какими-то небольшими ограничениями и принять для себя решение ваш это алгоритм, не ваш или вам нужно что-то другое, или это вас недостаточно устраивает, или все у вас устраивает, дальше остается только настраивать на различные инструменты пробовать, использовать возможности по отсутствию комиссии пока это еще лавочку не прикрыли, надо пользоваться, поэтому именно вот сейчас э, у меня такие основные идеи использовать именно роботы, которые работают с лимитированными заявками, ну тут же опять же да, MagicBot, э, серии роботов всплывает поскольку есть возможность лимитками работать а все что работает по рынку оно сейчас как бы уходит на второй план потому что здесь роботы с лимитками имеют преимущество перед стратегиями перед алгоритмами когда вы входили раньше по рынку То есть здесь наоборот по рынку комиссии увеличилась, потому что отменили скальперскую комиссию на бирже а вот работа лимитированными заявками имеет сейчас приоритет хочу сделать небольшой спойлер подобный алгоритм вот именно робота Алгоритмы, которые э, Scalper Pro э, планируется сделать для календарных спредов. А почему именно календарные спреды? Ну, Во-первых, это инструмент новый, он сейчас активно развивается. Там появляется более-менее ликвидность на инструментах, на которых было совсем мало в начале, когда он только появился. И преимущество еще вот этих календарных спредов, он идеально должен работать при усреднении. Почему? Потому что календарный спред это спред между ближним фьючерсом и дальним. И вот вероятность, что эти фьючерсы ну, прям будут в разные стороны двигаться, она практически нулевая, очень маленькая. В моменте да, но среднестатистически э, календарный спред он работает в неком диапазоне вот между ближним и дальним контрактом. И поэтому торговля именно на этом инструменте плюс еще с нулевой комиссией вот здесь усреднение будет прекрасно работать. Поэтому данный робот, наверное, появится где-то ближе к сентябрю, в сентябре. И все, у кого есть аналоги Skalper Pro, получат либо там дисконт, либо специальные привилегии для заказ, заказа алгоритма, похожего алгоритма именно для календарных спредов. Но робот получает совершенно другим, то есть это не обновление, поскольку принцип работы с календарными спредами, он существенно отличается от работы непосредственно с фьючерсом то есть покупка календарного спреда это не покупка некого инструмента а это покупка сразу двух фьючерсов разных но самое главное, что на календарных спредах что мне нравится, что биржа здесь гарантирует, что вы купите и ближнюю и дальнюю ногу то есть у вас не получится разнонаправленная позицию, что там один э, фьючерс купили а второй вам там, не удалось купить то есть вот биржа берет на себя эту обязанность и вот работает уже более 4 месяцев на инструменте календарный спред ни одного сбоя вот именно в этом э, направлении не было. То есть биржа, если она выставить в стакан, хочу купить ближний, продать дальний, фьючерс биржа вам гарантирует, что она так и сделает. По какой цене, это другой вопрос. Поэтому ждите новинку. Спасибо всем за внимание. А пока можете э, поупражняться на роботе э, Scalper Pro. Всем спасибо.